Плие, выпрямь. Вверх. Вниз. Плее. Выпрямь. Вверх. Вниз. Сесть. Встать. Вверх. Колени вытягиваем. Сесть. Встать. Выше. Хоп, сесть. Встать. Ролеве. Вниз. Сесть. Встать. Ролеве. Вниз. Сесть. Стать, Релеве. Вниз. Сесть. Встать. И теперь сразу же плие наверх. Плие наверх. Сесть. стать, Пятки поставить наверх. И коленки. Сидим. Вверх. Сидим. Вверх. Сидим. На прямых ножках. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. На прямых, на прямых, Лиза, на прямых ногах. Посмотри все вокруг. На прямых ногах, Велислава, на прямых. Ролеве, сесть, пятки выпрямь. Ролеве, сесть, пятки выпрямь. Ролеве, сесть. Пятки выше поднимаем. И сесть. Оп. Обратно. Сесть. Пятки. Рливе. Опустить. Плие. Пятки. Вверх. Опустить. Плие. Пятки. Вверх. Вниз. Плие. Пятки. Вверх. Вниз. Сели. Раз. Пятки вверх. Пятки вниз. Пятки вверх. Пятки, пятки. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Выше сидим. Раз. Спинки выпрямили. Пятки выше. Девочки, еще выше. Сильно выдавили. Стоим. Пяточки собрать вместе. Сидим. Пятки выше. Выросли вверх, опустили пумс. Молодцы. Вот коленки вытягиваем, пятки соединяем. Не надо локти на станок. Велислава, колени выпрями сильно. Таим, таим высоко, высоко тянем. Они то выше полупальчик. Велислава, выше полупальцы. Давай переднюю ногу еще вытягивай, колено вот так. Таим. Стоим. Подбородки подняли. Лиза, колени дотяни. Поменяли ножки местами. Раз. Левая спереди стоим. Высоко-высоко. Выворачиваем. Стоим. Колени, Велеслава, дотягиваем. Сильно вот так тяни. Стоим. Они-то очень низко. Выше поднимаемся, так, вес на большой пальчик, на большой, не на мизинец, Той. не косолапим, по шестой позиции стали раз, также на полупальцах, на полупальцах высоких, садимся до конца вниз, пятки вверх, колени вверх, спинки выпрямили, Выдавливаем подъемчики, сидим, давим на полупальчик, сидим, спинки выпрямили, потихоньку кладем коленочки вперед, и голеностопчик тоже. Ножка осталась, нет, должна остаться на полупальчике. пальчики. Еще раз подняли, кладем и раз. И стопчик выдавливай в пол. Давай, выдавливай. Вот эту часть в пол. Как ты сделала вначале, было правильно? Давай, ползи. Вот так. Все, давим. Сидим пяточки вместе. Разрабатываем высокий полупальчик. Сидим. Сидим. Или коленочки на пол положить. На полупальцах ножки остались. Да. Подняли коленки. Подняли. И еще раз сделали. И раз положили. Спинку выпрямить, пятки собрать вместе. Тянется? Давай, Лиза, вперед немножко еще. Отползай. Вот так. Ну, потому что ты стоп то не кладешь на пол, а его надо положить. Ползи коленями вперед, давай. Давай, скользи на подушке вперед. Скользи, еще. Еще пятки соедини вместе. Давай, давай. Соедини. А вот, быть. вот это надо на пол положить. Давай, поехали. Пальчики мы вот тут разминаем, вот эти места, чтобы высокий полупалец был. Мы не тянем не здесь, вот пальчики наши, ясно? Хорошо, только спину выпрямить. Хорошо. Встали на высокие полупальчики, раз. Поднялись, поднялись, поднялись. Колени дотянули. Опустились, Два. Полупальчики Сломали Оп. Полупальчики Опуститься Полупальцы И на сломанные Полупальчики Опуститься Раз Высоко Два И три на высокие Четыре Полупальцы Наверх Ну что спим Полупальцы опустились Сразу же и на сломанные И вниз И вверх Вниз Лиза И вверх Вниз И вверх Стоим Пошли шагаем Топ Топ Дотягиваем колени, выдавливаем голеностоп, на большой пальчик давим. Стоим теперь долго, не опускаемся, стоим, стоим, стоим. Правая нога спереди. Ну где правая эта нога, Соня, ты не знаешь? Вот она. Все, стоим. На большой пальчик давим. Стоим на сломанных пальчиках. Еще коленки дотягиваем. На большой пальчик дави на мизинец, давишь. Пятку вперед, одну и вторую. Думай. Глубокая. Сидим давим на голеностопчики все спинки выпрямили сидим коленочки вверх велеслава выше сидим спины выпрямить ну выдавливай вот это место вперед давай велеслава голеностопы выдави это, это... виси, колени подними выше Колень подними вверх, выдавливай голеностоп, неправильно сидишь, вот это к полу тянем, коленочки вверх, сидим, сидим, одна линия, тянем голеностопчики, потому что ты не выдавила там где надо. Делай, значит, стой долго, две минуты. Ты почувствуешь. Давай, ногу поставь, колено на пятку. Смотри, как все стоят. Колено на пяточку на свою. И дави вперед. Вот сейчас тянется нога. Тянется? Дави. Вперед, значит... Еще сильнее тянется левая ножка. Лисава, выдави подъем. Ты почему сократила опять? Давай. Все уже тянут. Сильнее выдави подъем. Еще к полу тяни. Тяни. Мама, Ничего страшного. Пусть хрустнуло, Давайте. Выворот натянем. Две минутки. ногах и следующие не приседать руки держи в сторону на прямых ножках Раз, два Следующий Раз, раз Держи ногу на весу Подольше держи Раз Молодец Не спешите Одновременно Ножка к ножке Вниз, вверх, вниз. Раз и два. Раз, раз, раз. Вверх, та-та, вверх. Ну не спим. Руки болтаются. Выворотни ножки. I'm not your match.